Кибастус приехал в зоопарк. Я там был с семьей, и я покажу, что там есть. Но перед этим давайте я немножечко объясню свою позицию, точку зрения насчет этого, и оправдаю тот текст, который вы видели на картинке, кликая на это видео. Вообще я категорически против всяких цирков, в которых есть животные. Если я не ошибаюсь, цирк Шепито без животных вот э, против него я ничего не имею. А животные, цирк с животными – это издевательство над животными. Даже если там обращение к ним хорошее, дрессировать животных все равно без кнута никак не получится от только пряниками. Потому что это животные, и с ними не получается договориться. А Насчет зоопарков у меня немножко компромиссное мнение. Тут уже учитывая несколько нюансов, во-первых, я ничего против не имею городских зоопарков, то есть вот, допустим, я знаю, что в Караганде есть хороший большой зоопарк, где у каждого животного свой э, вольер, который измеряется там, чуть ли не гектарами размер этих вольеров. Там есть земля, деревья, трава, ну, как дикие условия у животных. И если персонал хорошо обращается с этими животными, то это очень даже хороший зоопарк. Ну, а вот выездные зоопарки, тут уже... Я был бы категорически против них, и я бы сам ни за что не пошел бы в этот зоопарк, тем более 2000 вход, а, слишком дорого, как по мне, а, потому что у этих животных 2 квадратных метра там, у каждого животного. И в этих двух квадратных метрах они спят, и живут, и едят, и ездят, транспортируют этих животных в тех же самых двух квадратных метрах. У них не вольер, у них клетка. Вот. Но почему я все-таки пошел, как я сказал, я ходил с семьей. Я взрослый человек, я уже могу отличить тигра, льва. И я знаю, что эти животные реально существуют. Но у меня дочка, ей три годика. Она этих животных видела только на картинке. Да, она может отличить льва и тигра, но, как я сказал, да, она их ни разу не видела. Она их видела только на картинках, в мультиках и все. И чтобы ей было понятно, что это не картинки там, кто-то придумал, а что животные реально существуют. Ну и за компанию взяли с собой э, младшего, полтора годика. Он там, конечно, ничего не понимал, но все равно посмотрели, пофоткались. Вот. Такие компромиссы. То есть я пошел туда не для того, чтобы самому посмотреть, хоть э, справедливости ради, да, я скажу, что для меня было несколько открытий. Э, допустим, я узнал, что рысь не такая большая. А дикобразы, наоборот, не такие маленькие. Но все равно, мне кажется, эти открытия не стоят того, чтобы поощрять выездные зоопарки. И если вы не ходили в этот зоопарк, который приехал к нам в город, лучше просто посмотрите видео, увидите, какие там животные, поймите, что там воняет, что у животных нет никаких условий. Ну... Дикое животное, да, в клетке 2 квадратных метра. Но это никуда не годится. Такое поощрять... Но детям можно. Детям это в познавательных целях. А взрослым это просто, чтобы посмотреть. Вы же все знаете уже. Вы видели этих животных, знаете, что они существуют. Зачем вам зоопарк? Лучше вот, посмотрите видео. Тем более там, я на Казе спрашивал, фото-видео, съемка разрешена. Ну, вот, пожалуйста, смотрите. В общем, ладно, вы мою точку зрения поняли. И сейчас я включаю видео. И до связи. Во! Смотри налево. Налево посмотри, говорю. Желаете сфотографироваться? Да нет, мы же... мы еще походим. А тут все, это Тут написано вот. Тигр. Иля, ну, пойдем смотреть дальше. И тигр! Тигр, да. Это то. Леопард. Да. Воняй, да? Кися! Еще кися. Кися. Кися? Да, просто зовут тигр, Леопард. Это а эту Кисю зовут Пума. А кто? Там волк есть. Волк. Это волк. Нет, это Пума. Вот волк. Чуть-чуть а вон... дальше. Вот он волк. Серый. Волк! Серый волк. Волк черный называется. А там нету. Там нету. Да, там нету. Пойдя Смотри, мили. это Мишка, да. Мишка. Плохо видно. Погоди. Да. Нет, это еще один Мишка. Медведь бурый и медведь гималайский. Это львица лев, лев. да а это, это лев, лев. да а это лев, а это лев. Это вон то э, лев мама а это лев папа да. а, это и лев. а это рысь ух ты нифига себе рысь маленькая я думал рысь больше будет это да это обезьянки это, это, это мама, а это, это, это папа. я не знаю Японский макак. Макак Резус. Резус фактор. Да, Попати. да тут птичка. Тут не написано, кто это. Эля, не уходи далеко. Дай ручку. Не уходи далеко. Дикобраз. Ни хрена себе они огромные. Я думаю, у них ежики размером. Ай, комарики укусили, да? Инатовидная собака. Э -э -э. Прикольно. Белоголовый сип, голову выснул. Прикольно. Вон там укусил. Дикобраз, янотовидная собака. Вот здесь тоже укусили. Да. Ай-яй-яй. Ух ты! Это кто? Что там написано олень пятнистый. Олень. Олень. У воняет. Гибридные козы очень. Сейчас, посмотри, посмотри. Да. А Это дальше Страус Эмо Папа, Доча, да, иди сюда Попа. Попа. Ау. Попа, нет. Лама. Лама. лама Лама Да, лама Страус что-то попу показывает и все Попа! Попа! Тебе слово попа смешное? Да. Как будто плевать хочет. Мама, бальзам, а папа? Детей, -а. которые тоже пицы. Индийский павлин там дальше. Вон, походу да, одного забрали.